А как вот от этой дичи перевести тему в нормальное серьезное русло? Первым сработал Фокс Форза. Я, пожалуйста, одно разорви ебло и диетическую Кока-Колу.